Все началось в комнате для гостей в Кайр Я грелся в баде, а рядом была... Риз, Енифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как на ее. Мы найдем ее. Найдем. Меня не это беспокоит. Ты же видел ее следы. Она несется, сломя голову по прямой, не разбирая дороги по полям битв и по разоренным краям. Куда-то она спешит или бежит от чего-то. В любом случае, надо думать у нее неприятности. Я бы удивился, если бы у нее не было неприятностей. Она вечно сует свой нос во всякие осиные гнезда. Тут придворные интриги, там чародейские заговоры. Чего ты ждал? Не знаю. Мне как-то казалось, что когда мы наконец снова встретимся, все будет поспокойнее. Ну, Это бы какое-то время. Поспокойнее? С Йеннифер. Мечтай, мечтай. Потом я пошел за целью. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я просол. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на а Я не мог двинуться, стоял как стол. Это только сон. Сейчас расцветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Енифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в их Только их спалили до тла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. сиренью и крыжовником. я собирался его читать а не нюхать нам надо встретиться как можно скорее Вербицы увы зимы там нам больше делать нечего тут еще по скриптам. единорог по-прежнему у меня это она о чем Это личное. Очень личное. А, понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На два 3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. простой слышишь слышу и гули скажи что умеешь Проходит, за ним по пятам идут трупоеды. Идем, пока новые не набежали. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А, -а, а он знал, что живых они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Но! Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни Кайдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. На помощь! Помогите! Да, вылезай! О, боги! Я ж ты не кончил, так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любит помучить. едят живьем по кусочку. Вы... вам надо думать, вознаграждение полагается. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мыл не бесплатые и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил. Доходит до большака и обрывается. Затоптал. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут в Белом саду есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более, тебе рано нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный, Прямо из погребка. Так едем. Волк. значит грифон так близко к деревне странно вот и мне так кажется в лесу в горах да но здесь у большика может это из-за войны повсюду трупы запах крови паленой плоти иногда это сводит чудовищ с ума людей тоже В белом саду надо быть поосторожнее и как только что-нибудь узнаем сразу поедем дальше неприят следует... следует... а? держи ну, пошла Это, между прочим, герб. темерские лилии, пускай висят. У нас уже не темерие, дед, а не льфгард. Да не в жизнь! С выродками не пью. Прошу прощения за этих пинчук. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и Грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться встретил я твоего родича брама брама что с ним живой передает привет судари ведьмаки еда и питье за мой счет чего изволите я еще одну женщину темные волосы фиалковые глаза одевается только в черное и белое ехала из вербиц и, знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Спасибо за все. Судари ведьмаки, а может, вы бы Грифона убили, а то прям беда с ним. Сперва то он только скотину спали таскал, а последнее время людское мясо распробовал. Из хаты выйти поязно. Если нам кто-нибудь заплатит, я не откажусь. тебе с перевязкой успокойся я еще не совсем рассохся тогда поспрашиваю про еду угу. только лучше бы нам поменьше внимания привлекать черные уже поля мерят да и пускай меряют лишь бы хлеб не жгли ай дромил дромил да? что такое А ведь с тех пор, как мы избавились от беса и зворуны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган. Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовища, злые люди, добрые, а теперь перемешалось как-то все. Раньше было точно так же, только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. Пока. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда. Покуда у нас пиво в кружках не скисло? Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что ародоборы в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык от нему, если не заткнешься. Еще раз. В игре четыре фра. Пустая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейерт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Геральт из ривии ведьмак. Незаслуженный. Я еще одну женщину. Длинные волосы, одеты в черные и белые. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Война уже дошла до Новиграда? Нет. Но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгард, с другой — Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Это кость в горле у многих, ладык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ага. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны. Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила. Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нифгарда собственными глазами, понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Возвращайся лучше к своим. Книгам пока не поздно. Война — это не забава. Здесь не будет выездных сессий, списка опечаток и прочих диссертаций. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же? Я гражданский, безоружный, соблюдаю нейтралитет. Сапоги. Что? Тебя за сапоги зарежут. Мне надо идти. Прощай. Погоди, ведьма. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Вообще, почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Да, эта игра не для каждого. Здесь требуется аналитический склад ума. Если доведется побывать в Аксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачек, а в гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. женщину а, как и все нет никак не как все это пахнет сиренью и крыжовником одевается в черное и белое Два шнапса это улучшит тебе настроение ладно выпью давай лучше к делу ты ее видел я не из венгерберга Как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так, если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Откуда ты знаешь Енифер? Что за вопрос? Из баллат мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии, мясника из Блавикена. Ты видел, Енифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Не твое это дело. О да! Бродяга не заслужил, чтобы перед ним отчитывались. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Енифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы люди с большака должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. ну что выпил ага. тогда упердывай нам здесь таких не надо может еще кого на помощь позовете а то вдруг втроем не справитесь Че? Да я в тебе один настучал. Будь у меня мешок на голове и руки связаны, хотя нет, тогда тоже нет. Чеслав, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку один на один. А Вперёд, платва! Ура! Шевелись, платва! Это верно. От тех сливок у меня болезнь. А теперь жива. Дерван. Дерван. Придержи. Так как же так? Я же ведь знаю, как тебя на пострижение на рифле. И вообще, что за имя такое Дерван? Эльгарский. Бабка моя была их назовем. А, ну вот значится, какие-то. сражения, а мужики жизнь отдают. Ха. Это Отсюда изливается мая. Как гнусный же ты! Эх, я вин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 Дадите 30, уже хорошо. Ну, рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. покорнейший, благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. У него ты тоже что-нибудь конфискуешь? Если это будет необходимо. Идет война, если ты не заметил.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 мира и мыслов. Спасибо. Эс Зон Вьягтон.